И вы все знаете, ну или почти все знают это известное место каньона Дилопа, который э, известен своими яркими рыжими красками. Много очень фотографий было снято, и заставки всячески там на Windows. Короче, два года назад мы были э, в этом каньоне. Он делится на две части. Верхняя часть, Upper Canyon, canyon и нижняя, Lower Canyon. Так вот, верхняя часть – это самая доступная, самая фотографируемая часть каньона. Ну, а вот спустя два года мы решили посетить а, вот ту часть, нижнюю часть, та, которая спускается к воде, к Лейк Пауэлл. Да, он длиннее и он гораздо а, глубже. Но, правда, говорят, что там и фотографии, и сам, сама атмосфера а, лучше, чем в первом. Ну, посмотрим. Да. Единственное, что омрачает, это можно постоянно находиться в масках, даже на свежем воздухе. Ну, ничего не поделаешь. на спуск в нижний каньон представляет собой вот такие вот лестницы и спускаться нужно будет довольно таки я так понимаю глубоко посмотрим нас тут гид информирует ну да отлично так надо будет спускаться Вот, он. глубокий довольно таки Такие жесткие правила, чуть ли там не расстреливать собираются киды кричат, чтобы мы снимали на лестнице. Спустились мы. Группов. Нем, в принципе, ничем не отличается, разве что он стал э, чуточку более открытым. То есть солнце больше сюда попадает, в отличие от первого. Вот так вот, те же самые полированные гладкие стены. Так, да, кстати, он очень, очень узкий.